Привет! На связи Илья Кутихин и студия сведений и мастеринга и comics Master. Обязательно досмотрите видео до конца. В конце я расскажу условия нового конкурса от студии. Участвуйте и выигрывайте реальные призы. И не забывайте вступить в мою группу ВКонтакте, чтобы узнать больше о работе со звуком, о музыкальном софте и задать свои вопросы. Ссылки в описании. Сегодня я хотел бы поговорить о такой популярной теме, как обработка мастер-канала. Ходит масса споров. Нужно ли обрабатывать мастер-шину, как сильно, на каком этапе микса и так далее. На самом деле все просто. Есть всего три принципа, которых нужно придерживаться. Первый: цепочка эффектов на мастер-канале должна быть как можно проще. В идеале достаточно максимайзера и эквалайзера, обрезающего лишний низа в сайт-канале микса. Все. Конечно же, есть масса ситуаций, когда легкая эквализация, сатурация или компрессия мастершины помогают быстрее и проще получить нужное звучание. Но не нужно применять их только потому, что об этом говорят все. Если на мастере всего лишь максимазер и звуком бы полностью довольны, значит все отлично. Вот послушайте мой недавний микс. Здесь внизу под облака, В этот день и в этот час. абсолютно сбалансировано и склеено, не так ли? Посмотрим на цепочку эффектов мастер-шины. Здесь лишь немного эквализации и максимазер, и все. Зачем усложнять, если этой простейшей обработки вполне достаточно? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы быть в курсе новинок. Второй принцип. Обработка мастер-канала не должна быть стартовой точкой сведения. Что это значит? Допустим, в начале работы вы слышите муть, конфликты инструментов, недостаточную склеенность звуков. Бессмысленно обрабатывать мастер, вырезать какие-то частоты, применять многополосную компрессию и что там еще. Тем самым вы обрабатываете и звуки, которым эта обработка нужна, и те, которые абсолютно не нуждаются в ней. Вместо этого лучше проработайте каждый отдельный звук, чтобы он занял свое место в миксе. И только после этого можете немного поработать с мастершиной, чтобы навести финальный блеск. Послушаем пример. звучит мутно из обилия средних частот. Все инструменты толпятся буквально в одном частотном диапазоне. Попробуем исправить проблему обработкой мастер-канала. Вырежем лишнюю середину и поднимем верха. в итоге ничего хорошего, трек сразу зазвучал резко и при этом пусто в средних. Вместо одной проблемы появилась совершенно другая. Теперь включим обработки отдельных звуков. Однозначно микс зазвучал более сбалансированно и приятно. И наконец третий принцип. Каждая из обработок должна быть незначительной, то есть должна добавлять совсем-совсем немного. Почему? По той же причине, о которой говорил выше. Кардинальная обработка мастер-канала затрагивает все инструменты сразу и может нарушить баланс микса. Послушаем тот же трек. Он уже звучит вполне приятно. Теперь включим обработки. Как видите, я использовал совсем чуть-чуть сатурации, уплотнил верхнюю середину и добавил легчайшую эквализацию. С ними трек звучит окончательно отполированным. Но если выключить их, нет ощущения, что все развалилось. Звучит все по-прежнему хорошо. Обработка мастер канала стала вишенкой в торте, но никак не основным элементом. А теперь условия конкурса: вам нужно подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Дальше оставить под видео комментарий со словом "участвую" в начале коммента. Проявите креатив. Интересный коммент будет любопытно почитать остальным участникам. И как только канал наберет 400 подписчиков, мы разыграем бесплатный мастеринг вашего трека от студии Comics e Master. Выигрывает комментарий с наименьшим числом лайков. Поехали!